Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, и в данном ролике я вам расскажу историю монстра в игре Among Us, и также расскажу, как же его призвать. В общем, ролик очень интересный, поэтому я попрошу у тебя лайк авансом, и давай по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков. Также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан, и потому что даже разработчики говорят, что надо подписаться на канал Чайок ТВ, и если ты подпишешься, то тогда разработчики наконец-то выложат обновление, в котором мы сможем поиграть на карте Airship. Но ну, а пока у нас ее нету, мы поговорим про кое-какую интересную тему. Прежде чем рассказать, как же его призвать, надо сначала поговорить про историю данного монстра. Данного монстра зовут Ион. Ион – король преисподней. Он стал королем благодаря одному из богов найденном его подземельном мире и никто не знает кто он и он был также известен как один из самых самых смертоносных самозванцев амон -кас, и поэтому он был объявлен королем подземного мира который также помогает объяснить откуда вентиляционные отверстия на всей карте и он обитает на карте Полюс. Ну а как вы сами помните, что вентиляционные ходы на карте Полюс, они идут прямо под землю. Самозванцы просто любят быть под землей, что является их естественным местом обитания. И он один из самых многих самозванцев, живущих при преисподней. Так он получил свой цвет, который является красным. И функции, и вам также может быть интересно, почему он здесь. И он был отправлен одним из богов-импостеров в преисподней и его главная миссия перевести всех самозванцев к победе всякий раз, когда самозванец чувствует, что собирается проиграть. Они могут общаться с Ионом, чтобы подумать план снятия товарища по команде. И наша главная миссия в этом видео вызвать Иона, и у меня плохое предчувствие об этой задумке. Но если ты прямо сейчас поставишь лайк, то я его призову. По некоторым слухам можно понять, что Ион обитает на карте Полюса. Итак, чтобы вызвать короля преисподней, вы должны сначала быть предателем. Таким образом вы сможете общаться с ним. Вы должны пройти к реактору, затем вы должны саботировать реактор, по которому вы отправите сигнал к Иону. Давай им понять, что вы в опасности, потому что ты самозванец. Это позволит реактору отправить сигналы, которые дадут понять преисподней, что вы хотите вызвать Ионы. Ну а так как реактор скоро уже взорвется, это значит, что мы скоро увидим Иона, а в этом и состоит суть данного ролика. В общем, самое главное, чтобы никто не починил реактор, но чтобы этого никто не сделал, надо зайти в свободный забег. Но есть еще суть того, что данное явление случается очень сильно редко, и я очень сильно надеюсь, что мне повезет. Ну вот и все. У нас вылезла табличка того, что мы выиграли, и нам стоит теперь нажать только на крестик. И вот стал появляться, и где же он, где же он, где же он, где ты? Вот он, вот он, вот вы смотрите, все сработало. Я думаю то, что это самое время подписаться и поставить лайк. Ну так вот он исчез. А вот он еще раз пролетел мимо и все. Что-то непонятное происходит. Ну давай, ты что-то будешь что делать или что? Так, ну и все, он сказал пока. Ну, в общем, я тоже скажу пока. Спасибо за просмотр. Да, кстати, я еще не говорил. Спасибо за 20 тысяч. Нас теперь 20 тысяч, и я безумно рад. Ну, в общем, на этом все. Напиши мне, записать ли мне еще подобный ролик. На этом с тобой был Чайок ТВ, Всем пока-пока.